Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – жалость и желание. Мы очень часто в жизни жалеем друг друга, и в том числе себя. Мы жалеем, что было вчера. Жалеем себя за то, что произошло только что. Жалеем свое будущее. Жалеем людей. Мы все вокруг очень часто жалеем. Мы своей жалостью Приводим в упадок все вокруг, что нас окружает. Жалость, по сути, это чувство слабых. Не жалей, но помоги. Но мы так не действуем. Мы считаем, что просто сострадание, просто жалость, которая заключается в чем? Погладили, пожалели, чуть-чуть подбодрили, пожали руку, обняли, пролили слезу, слезу остановились помолчали, да что угодно, мы не помогли, верно, не помогли. Там может быть все что угодно, с детьми, с животными, с людьми, с любой ситуацией, с природой вокруг, мы просто жалеем, мы считаем, вы безупречно добры, поскольку у нас есть сострадание, оно у нас живет, еще теплится. Мы подошли собачку, погладили и ушли дальше, мы ее пожалели, от жалости ей стало легче? Она поела? У нее нашелся дом? Да так, с любым можно привести тысячу примеров. Проявления бесполезности, по сути, жалости, вы должны быть просто добры, с продолжением на помощь. Все должно заканчиваться помощью. Любой словом, делом, поступком материальным, чем угодно, помощь, это очень важное окончание вашей жалости, это правильный итог, логичный итог. Пожалев, мы достаем что-то из кармана и животное кормим, пожалев, мы ведем ребенка куда-нибудь отводим, пожалев, мы ремонтируем, восстанавливаем, оживляем, но просто пройдя мимо. Пожалев, вы совершаете зло, потому что вы противились добру. В жизни нужно не жалеть, а желать. Очень важная разница между двумя словами. Когда мы жалеем, мы ничего по сути не делаем. Это пустое, бесполезное состояние. А вот желать. Вот должны научиться желать желать всего хорошего, полезного для себя, для людей, чтобы то, что вы пожелали, оно приносило пользу вам и людям, не было лишь вашим и радовало лишь ваше сознание, и ваш взгляд. Это бессмысленно, бесполезное. Оно умрет в вашей квартире, в вашем кармане, в вашей душе, в вашем, в вашем сердце, если будет лишь вашим. Желайте такого обрадовало всех. Но желайте любви, добра, счастья всем, свободы, надежды. Желайте и творите помощи. Протягивайте руку любви и помощи. Желайте покинутому, брошенному, голодному добра и помогайте. Забудьте напрочь, ужалости. Начинайте желать всего и всем. Тогда вы почувствуете, что обрели некую силу, что что-то вдруг изменилось, когда вы запомнили одну важную формулу – не же, не жалеть, но желать. И в этом желании каждый, кому необходима помощь, будет накормлен, напоен, обогрев, одет, обут и спасен, если вы будете желать. А вы будете желать всем вокруг, и себе в том числе, и в вашем обретут всем.